Добрый день, дорогие друзья, на связи Дори с и Эндосом, многие из вас меня уже знают. Я работаю с людьми уже 17 лет, в сфере нумерологии 15 лет. Преподаю нумерологию, обучаю нумерологии, провожу консультации по нумерологии, делаю нумерологические карты. Чем больше я погружаюсь в тему нумерологии, тем больше убеждаюсь каждым днем, насколько это классный, интересный, а самое главное, практический инструмент вот вы например знаете что с помощью нумерологии можно на самом деле любую свою сферу жизни проанализировать можно рассчитать и составить свою карту здоровья актуальную вполне актуальную с реальными кодами здоровья и рекомендациями как именно вам согласно ваших кодов оставаться здоровым полным сил как повышать иммунитет как усиливать телесную энергетику как не болеть в общем и так далее это очень практическая актуальная тема на сегодня согласитесь Кроме того, с помощью нумерологии можно рассчитать свою денежную карту и понять предпосылку к деньгам, какие у вас вообще отношения с деньгами, у вас в вашей карте больше кодов богатства или безденежья, как работать с кодами безденежья, если как бы изначально к вам деньги не очень хорошо идут. И в этом помогает нумерология, дает вполне конкретные рекомендации и техники, как изменить код безденежья на код богатства, то есть как улучшить свою финансовую сферу. А отношения, о боже, тема отношений – это моя любимая тема в нумерологии. Нигде больше вы не найдете таких полезных советов и рекомендаций, как вам с вашей датой рождения, с вашим именем, да, то есть с вашей уникальной вот этой вот формулой, как вам выстраивать взаимоотношения с другими людьми с родителями, с детьми, с родственниками, с мужем или с женой, с коллегами по работе, с клиентами. А нумерология подсказывает да, ваши особенности во взаимоотношениях, как слабые стороны подтянуть, какие качества нужно проявлять в большей степени, как выстраивать коммуникацию, чтобы вас слышали, понимали, ценили. Согласитесь, это важно, ведь наша жизнь – это взаимоотношения. Да? Каждый день мы вступаем в отношения с другими людьми. И карта отношений, нумерология взаимоотношений – это та тема, которая супер актуальна на сегодня. Как много людей, одиноких, непонятых, обиженных с помощью нумерологии отношений можно все это поправить, друзья мои. И это так много тем могу сейчас перечислять чего стоит карма да? ну где еще так подробно рассказывается о том какая именно у вас карма какая ваша кармическая история с какими кармическими долгами вы пришли а какие у вас стоят задачи перед вами на это воплощение кармические какие уроки кармические вы должны пройти и самое главное когда, в какой период времени что конкретно, как это связано с вашим здоровьем деньгами и отношениями да да можно создать вот такую вот целостную картину и самое главное получить еще и четкие четкие направления рекомендации как максимально эффективно прожить свою жизнь как избавляться от кармических долгов как прорабатывать свои кармические задачи это неоценимая информация неоценимая просто ну и, конечно же, основная тема, с которой работает нумерология, это предназначение. Благодаря нумерологии мы можем объять вот эту тему, да, потому что предназначение это не профессия, это не призвание. Если мы говорим о истинном значении слова предназначение, оно включает в себя очень много всего. Это, конечно же, и особенности, таланты, способности, это, конечно же, и профессия, но это больше, это задачи на уровне вас как на уровне личности это духовные задачи это даже задачи на уровне тела да если вы родились в каком-то теле то у вас тоже есть свое предназначение и задачи и именно с помощью нумерологии можно просмотреть предназначение со всех сторон и понять зачем я родился зачем я пришел в чем мои задачи как я могу это реализовать чтобы Получить вот это ощущение внутреннее, что я не зря прожил свою жизнь, да, обретение смысла, обретение радости, вот это то, что можно достичь с помощью нумерологии. Поэтому я обожаю эту науку. Для меня это именно наука, которая позволяет очень глубоко погрузиться в человека, просмотреть все сферы жизни человека и, самое главное, улучшить эти сферы жизни, исходя из тех задач, с которым человек пришел на Землю. Все это можно рассчитать, увидеть и понять. Я буду больше рассказывать об этом, друзья, на своем открытом флешмобе по нумерологии которая будет называться карта судьбы я буду рассказывать вам о том что можно с помощью нумерологии узнать как это работает я буду давать вам пробовать рассчитывать свои коды объяснять на да? и поверьте мне на этих открытых уроках вы сможете очень много взять для себя полезной информации. Во-первых, узнаете, убедитесь, да, как работает нумерология, как с помощью нумерологии можно улучшить разные сферы своей жизни. Буду рассказывать вам тайные секретики, которые уже за столько лет работы в нумерологии у меня, конечно же, есть. И это секретики относительно того, а как сделать свою жизнь лучше с помощью нумерологии. Поэтому Обязательно приходите на мой открытый флешмоб, каждый день будет новая тема, это и деньги, и карма, и отношения, и, конечно же, предназначение, будет очень много полезной информации. Записывайтесь под этим видео, чтобы не пропустить, вот приходите, и мы обязательно с вами раскроем тему нумерологии как практического инструмента в своей жизни, с которым легко, весело и быстро можно по жизни шагать и достигать своих целей. До встречи, друзья!